Добрый день. Вот. Ну подожди, не торопись, что ты -то торопится. Вот. Так, ну вот, снимаем швейную машинку. Давай. Это такая а, ткань. Чуть, -чуть стрельчиво, легкий летний джинс такой. В общем, ширину стежка можно регулировать до сантиметра. Ну, в общем, сейчас я вам покажу. Да, по-моему, до сантиметра. До сантиметра, да. Вот. вот ну, то есть на ней шилые легкие ткани. И легких, получается, ну легкие, тяжело. не прям легкие. Там шелка. Обычно да хлопковый тонкие ткани на них на ней можно шить она шьет хорошо и также хорошо шьет и кожу можно даже несколько кож зам зимние куртки менять змейки губы на ней просто сказка вот я даже несколько слоев могу завернуть, сейчас посмотрите как она тяжело Плохо видно, наверное? Давай я заверну в обратную сторону. Также как-то даже шили на ней какой-то пластмасс такой вот окантовочек. Ну вот если видно, видно хорошо. Вот ну, это да, вот. Что-то видно. Да, в один слой. У -у -у. Могу вот в три-четыре слоя вот так сделать. Это понятно, что ты да, можешь так стирить. Да, она хорошо шьет. Ага, и готов. Ну, состояние, да. видите... Да, состояние В принципе, я же говорил, вот это в домашних условиях она свалила. Есть по столу тут только несколько косяков. Когда поднимали вот тут, шкаф в самом начале. это она и в самом начале да. нам продали, она была какая-то поднята, и когда поднимали, ее как-то так Немножко отломало. Снизу. Ну, и вот тут уголок отвалился. И вот тут. А так все остальное вот эти пластмасски, они вот есть, я их фотографировала, я их даже не цеплял, Они там все прикручиваются, это все закрывается, там эти все пластмасски есть в комплекте. Это, чтобы наматывать на шпульку. Да, правильно я говорю? Да, это намотка. Да, намотка на шпульку. А, лапка. Тут лапка подъема. Да. Ну, вернее, ногой поднимается лапка-то. Кнопка включения, выключения. Двигатель, педаль, ну, шуфлядка, да, шу шу шу шу иголочки, да, все как-то. Что поехать, давай. А автоматическая здесь, сюда, э, смазка маслом, заливается в подон? Да, она поднимается. Поднимем? Давай. давай. О, может выключить? Давай, выключи. Вот оно там, там цепляется немножко сзади, ну, нормально, в Ну, вот масло сюда наливайте, туда отметки. Вот, ну масло, наверное, надо поменять. Да, мы, мы меняли в прошлом году, по-моему, или где-то <свес> полтора года назад. У нас да. было в комплекте оно, вот, э и мы его последнее использовали, то есть, ну, да, мы меняли, мы и мастера вызывали, по-моему, менял надо. да? Я да. не помню. А это где-то вот в прошлом году мы меняли. Но мы особо, честно говоря, им не пользовались. Мы его сольем вам. А в бутылочку, сольём, да, наверное, там... лучше. Все-таки новое. Когда уже это все снимается, да. то лучше уже, наверное, свежего налить. По-моему, там не такое уж и дорогое. Ну, короче, мы его сольем, оно будет вот в бутылке. Поремнюшь он только да, не менее уже не, не, не, не, не же, вот, да. и была возможность купили для личного пользования да, для катушек да. тут да. Вот ну так вот здесь когда поменяете масло и, и запустите машину будет видно если оно уже пошло в систему оно здесь как ну, да, тут масло даже прыжчик. Спаски, да. Брыжет. Брыжет. Иди ко мне. А? Такой вот, дырочков у нас сохранился, она у меня вот так хранилась сверху. Я накрываю постоянно. Что и ты хочешь в кадр? Прикуха. Что тебе?